Доброе утро, дорогие друзья! С вами школа русского языка Ёж Мы с вами на первом уроке начали изучение русского алфавита современного, а сегодня я хочу рассказать вам с чего начинался, начинался русский алфавит Ну, может быть, не с самого начала, но с каких-то древних времен Потому что с самого начала... Даже, возможно, было какое-то э, письмо э, вроде рунического, то есть, которое было и у э, народов-то, и у чеченских, наверное, народов, да, в принципе, у всех, наверное, народов э, было такое письмо в древности. Ну, это, конечно, я не, не лингвист, это вопрос такой спорный, ну, во всяком случае, потом я, я вам покажу примеры такие древ, древних алфавитов. Вот, а сейчас я вам хочу показать наши русский древний. вот. Алфавит был, глаголица и кириллица. Глаголица и кириллица, да, лингвисты тоже не знают, что было раньше. Глаголица и -ки, кириллица. Как вы можете видеть. Глаголица. Вот такая она была довольно-таки сложная по написанию. Ну, для тех, кто знал ее, вероятно, она была не такой уж сложной. Вот. И, как я уже сказал, неизвестно, что было раньше глаголица или кириллица, но кириллица непосредственно, она была изобретена нашими, вернее, вернее славянскими людьми, святыми в православной церкви, святыми Кириллом Мефодием. Вот. И они взяв э, как за основу греческий, они вот э, такую кириллицу эту написали. В основном для перевода э, книг э, Библии и Евангелия, вот, и э, всяких служебных книг. Вот таким образом вы можете видеть наш э, древний алфавит. Ну, это, наверное, наверное ну, не настолько древнее, ну скажем, более-менее еще. То есть, до дореволюционное время, по-моему, изучалось, да, это по нему. До революции, до 1917 года был, был. изучение это, этого алфавита. Вот, и буквы таким образом назывались. Азбуки, веди, глаголи, добро, есть. Живите, зело, земля, иже, и, иже, герф, како люди, мыслите, наш, он, покой, реки, слово, твердо ук, ферт, хер, от омега, ци, червь, ша, шта, ер, еры, ер, ять, Юс большой юсбо, Малый, юс большой, кси, пси, фито, ижица. Вот, как вы видите, довольно сложно, но все-таки проще, чем глаголица. Потому что глаголица, как вы видите, вообще. То есть, что тут? Разве что буква... буква ш сохранилась, она из глаголицы, да? Почти что. Смотрите, без изменений, да, как она была. Ша, буква. буква. Ша, правильно, ее не ше, а ша называть. называть. <coughs> вот. Она вот сохранилась, заглаголится еще. Так, вот. И мы с вами, значит, продолжим, продолжим изучение э, русского алфавита. продолжим изучение русского алфавита. Вот я можно в этой программе, у кого компьютеры есть, в этой программе создавать себе, да. Ну, в принципе, конечно, кому как удобней, можно на компьютере это делать, а можно на тетрадку вообще лучше всего, конечно, тетрадь, ручка и писать буквы по порядку, да, изучая одну за другой. Можно повторять сначала алфавит весь. В нашей группе, да. В нашей группе есть... Вот он непосредственно... Русский алфавит полностью, да, а, для тех, кто еще ни слова не понял из того, что я сказал, да, а, у нас Мактаб Рус-Теле, Мактаб рус, -теле. Мак -рус -теле. школа русского языка, Кирпи, Кирпе, Кирпи, это по-узбекски так, Йош называется, называется ну, так наша школа ешь вот. Для корейцев тоже, если кто из корейцев будет изучать, я могу сказать так. Скорее, значит, могу сказать. Это приглашение. Такое не незнакомому человеку в нашу школу. Вот. Возможно, я в дальнейшем немножко на корейский, по-корейски напишу приветствие. Вот буквы русского алфавита, да. Вы здесь можете посмотреть и повторять просто по порядку, как они в алфавите стоят. Итак, так, одно за другой. А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж. З И краткая К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ша, щ, Ща, твердый знак, И, мягкий знак, Э, Ю, Я. Вот, это вы можете повторить, значит, и э, наш первый урок. Э, наш первый урок пройти. Вот здесь пройти наш первый урок по написанию букв А, Б, В, Г, Д, Е, Ё. Начало изучения русского алфавита. Вот. А сейчас у нас тоже урок, по сути говоря, продолжением первого урока. Да, это алфавит первая часть, а... а это у нас алфавит первая часть, тоже вводный урок. Вот, ну, про... Начнем, значит начнем только здесь значит мы будем вот писали мы какие буквы на первом уроке повторим а б в. Г Д Е. Это у нас по сути будет повторение немножко первого урока. Две точки вот здесь, да? И вот маленькие буквы. А Б, В, Г. Ну, у кого, у каких народов кириллица, конечно, им проще, они все это знают уже. Да и в принципе у многих народов у кого сейчас а, латиница по каким-то причинам, да. А. У тюркских стародов я имею в виду, да, и у них у них когда-то тоже была кириллица, когда он был Советский Союз, это, в общем, у <coughs> всех была кириллица. А, БВГД, Е. Ю. А, БВГД Е. Ё. А, БВГД Е. Ё. А, Б, в, Г, Д, е, Е, Ё. Но это вы, в принципе, уже, если кто первый урок прошел, сами да, написали, написали А, одну строчку, Б, вторую строчку в тетрадке, В тетрадке написали сами, и так далее, и так далее. Страница 5, может быть, вы уже написали и все запомнили. Ну, это желательно, конечно. И повторили алфавит весь, от начала до конца. А вот следующее значит мы продолжим. Ж. Звук такой довольно трудный, да, для некоторых. Ж, Ж. Но потом у нас будет, как бы, э, урок, посвященный именно произношению, э, с картинками и э, с объяснением, как произносить. Ж, Ж, ЖУК, ЖИЗНЬ, Ж. Ж. Ж. Вот. Следующая буква. Ж. Значит, это буква Ж. Это З. З. З. Тоже сложно. З. З. З. з. И. И. и краткая звук и йод елка йогурт новое слово в русском языке йогурт ж, з, и краткая л Ж, z I и и краткая кл таким образом мы с вами знаем уже а, практически половину да? алфавита. А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И и краткая К, К, Л. Так, и мы, значит, можем уже составлять некоторые слоги из тех, которую мы знаем, да? Вот Я их здесь напишу. А, Б. В. В. Г. Д. Е. И мы сможем с вами составлять слоги. Ну, слоги «ба», «ва» мы уже проходили. Да, с вами слоги «ба», «ба», «ба», «ба» «га», «га», «да», Можем еще теперь добавить «жа», «жа», «за», «за», К Ка. «ка», «ла». Вот, по-арабски, кстати, «калам» – это «калам», то, чем пишут «калам», «перо» или что-либо что в этом духе «калам». Вот, и так мы можем проходить слоги по порядку, да, учиться читать по слогам, как мы учились, тоже «ба», «ва», «га», «да», «жа», «за», «ка», то мы с вами составили слоги с буквы согласными и вот первое у нас согласно и гласная вот. такой простой слог в русском языке <coughs> и теперь а, аналогично мы можем составить еще с гласными е ё, некоторыми да и вот давайте попробуем например бе ве, -ве ге где <связь> вот из вот этих трех букв можно составить э, сло... ну, слово не то что можно составить оно так и есть где это вопросительное слово место то есть мы... когда мы хотим узнать э, где что находится мы спрашиваем где где ты где Школа, где, а, в каком, то есть в каком-то месте, это вопрос мы ставим знак вопроса. но ну, это многие нас уже знают. Где, да? А, где ручка? Где тетрадь? Где мои носки с утра, например? У кого-то такой вопрос возни, возникает. А, вот слово где спросить когда надо что-то извините где находится но ну, в основном спрашивают как пройти конечно на улице или можно спросить где здесь то или иное место где здесь школа где здесь магазин Извините, где здесь магазин? Извините, не подскажете, где здесь а, кинотеатр? Извините, не подскажете, где здесь метро? Где здесь вход метро? Ну, вот это слово «где» в принципе. думаю, многие... Уже выучили, но ну, это, может быть, к нам кто-нибудь зайдет а, совершенно изучать, а, кто даже не в России, а просто изучает русский язык. Вот. Это надо показывать, конечно, на примере картинок, но это потом отдельно будет. Где? И значит, мы а, с этими буквами дальше можем составлять слоги. Ж. Звуч, э, звучит как с буквой «э», но пишется «е». Ж. Именно не Е, а «же» читается. «Зе». Что у нас там еще? «Ке». Ке. И «Ле». «Ле». Вот, таким образом мы составляем слоги с буквами А, да, БА, ВА, ГА, ДА, ЖА, ЗА, к, ЛА, с буквами Е, БЕ, в, г, ДЕ, ЖЕ, з, ЗЕ, зе ге, ЛЕ. И можем составить с буквой И точно так же, да, то есть... Вместо «е» e мы пишем «и», «би», и дальше аналогично «би», «ви», «ги», Такие ди жи тоже слышится как и пишется а, <coughs> и пишется и ЗИ-КИ-ЛИ. КИ-ЛИ. И, может быть, даже какие-нибудь слова мы можем составить. Ну, буквально пару-тройку слов. Это... Что у нас можно составить, какие слова из тех, что мы уже знаем. Есть, ну, давайте с вопросительных слов, в общем, продолжим. Где вопрос? Есть еще вопрос, как. Вопрос, как. Это значит у нас... Как? Вот о чем я говорил, да? Как пройти к метро? Как а, сделать эту э, э, как сделать как это сделать, например? А, Что-то мы не знаем, как сделать. Спрашиваем, как это сделать? А, вот вам говорят, надо сделать табурет спрашиваете, как это сделать. Надо сделать стул. Спрашивайте, как это сделать. Или что-то показывают? Да, вы не понимаете. Вы можете спросить, как это сделать. Как вопрос. Или как мне жить дальше? Можно спросить. Тоже так. Такой вопрос. Но это обычно... Можно задать, не знаю, кому психологу можно задать такой вопрос. Или у друга спросить что-то, если случилось, да, как мне жить дальше. Ну или просто подумать, да, как мне жить дальше. Да, о, жи о жизни подумать. О своей. Вот, собственно, вопросы еще. Может быть, мы еще какой-нибудь третий вопрос для полного. Конечно, для не, не, далеко не полного, но для, так, для такого завершения, чтобы у нас было три вопроса. Где, как, что мы еще знаем. Когда мы еще не можем, потому что мы еще букву «О» не проходили. Или можем какое-нибудь распространенное слово да, из этих букв составить. Так, сейчас мы подумаем, какое еще слово мы можем составить. Ну ладно, впрочем, это мы на следующем уроке будем с, э, со словами. Вот. таким образом. Вот пишите дальше, пишите дальше буквы Ж, З, И, краткая К, Л и продолжайте тоже не забывайте А, Б, Б, Г, Д, Е, Ю, Ж, З, И и краткая К, Л. Вот так строчку по строчку пишите одну, одну за другой. Подряд, да? А, строчку целую, потом Б, Б и так далее. Тоже страниц. Можно одну страничку, две, три, у кого сколько хватит сил. Вот, для лучшего запоминания. Так, всем спасибо. Заходите в нашу школу, на наш сайт. В школу ВКонтакте у нас. Вот тут, вот видите, записка, можно прочитать. Мама слово. Мама. Это как юмор, такую шутка. Как раз про то, что, про то, что надо писать, чтобы запоминать, как, как пишется, да. А, Но ну, это спорный вопрос, конечно, вообще-то, да, надо читать очень много книг, ну, литературы книг. Чтобы правильно писать, это очень помогает даже. Можно писать правильно, не зная правил. Если читать много книг. И вот тут в чем смысл. Я сто раз написал слово «пошел» и пошел на рыбалку. Юра. Юра это имя мальчика, ученика. Вот он делал ошибку в этом слове, да, вот видимо-видимо где-то написал э, после буквы Ш О, э, и ему э, дали задание написать сто раз, что пишется э, пишется Ё после ошиб, пишется Ё в этом слове. Пошел, пошел это от глагола идти. Я пошел, вы пошли, мы пошли, пошли, пошли. Ну, пришли пошли в общем это слово довольно таки известно. уже кто более-менее находится в России какое-то время он конечно знает это слово и здесь тоже ошибка конечно это пишется здесь буква З сто раз вот и все равно как как он привык, да, так он и написал. Пошел с буквой О. Заходите к нам, значит. Здесь у нас непосредственно будут все уроки, да, выложены. А насчет сайта я точно вам не могу сказать, будет ли он дальше или нет. Потому что сайт у нас просто как... Нет, конечно, как... какой-то будет. Может быть, не этот сайт, другой будет, да, с которого вот... А, кого я жду? Жду я, да, тю, тюркские народы, потому что с теми мне проще, да, у которых, основ а, язык более похож на татарский, узбекский, там, киргизский, ну, более-менее, грамматика одна и та же, да, более-менее, конечно, там различия есть, но тем не менее, вот, не, совершенно не, не обязательно... В общем-то всех, не только, не только мне просто будет э, про, проще. Я и сам вспомню, да, это язык тоже. А, ну и также всех, а, также вообще всех, все, всех людей. All people, да, всех людей. Приглашаю в нашу школу школу вот я ее веду владимир шаров но про меня вы можете мою страничку вконтакте открыть и вот собственно моя страница вконтакте и здесь все написано про, про меня вот ну, также можно изучать, некоторые могут изучать и английский, и немецкий язык. А для дальнейшего уже, кто хорошо знает русский, да, некоторые, может быть, хотят уехать куда-нибудь в Европу или в Америку, да, из России. И для этого им нужен, конечно, прежде всего английский язык. Но немецкий тоже им не, не помешает, в общем Ну, это такие, как бы, языки европейские, английский язык международного общения, да, немецкий, французский, испанский. Он вообще пригодится вам для обучения, для получения высшего образования. Вот. В России, во всяком случае, так я, потому что узнавал. И экзамены там именно, если иностранный язык сдавать, это вот эти четыре языка. Английский, немецкий, французский или испанский. Но это в университете государственном. На отделении лингвистики, если поступать, то там такие правила. Вот. Ну, собственно, да. Вот здесь вы можете посмотреть этот... рисунок да с, с буквами старинными нашими и уроки наши уроки наши тоже а, вступайте в нашу группу кто хочет изучать кому интересно или кто хочет Учить тоже, кто знает, а людей, которые знают больше меня, русский язык лучше, и преподавать могут лучше, их э, миллионы в России, если не, если не миллиард наберется, наверное. Ой, что-то я, наверное, перепутал, я уже не знаю, сколько, сколько где живет народу. В общем, заходите, учитесь. Вот первый урок и второй, этот, который сейчас записан, тоже будет выложен. Вот. Всего доброго. Всем хор хорошего дня. С вами была школа русского языка Йош. До свидания. Всего доброго.